У нас сегодня будет занятие «Прямой эфир в Инстаграм». Я вам должен показать, как это делается, и выйти в прямой эфир с наших смартфонов. Прямой эфир в Инстаграм проводится очень просто. Включая экран, мы с вами будем публиковать сразу прямой эфир в Инстаграм Телевизор. Как выйти в прямой эфир? Заходим вот сюда, вот в этот плюс. Мы нажимаем на слово «Прямой эфир». Видите? «Прямой эфир». Я отвлекаюсь на компьютер. И, значит, так, так, ну, когда будем проводить прямой эфир, нужно смотреть всегда в кайф прямой эфир. Итак, я нажимаю вот эту кнопочку. Вот. Вот. По центру. Угу. Все, вот сейчас проверка соединений. Стать гостем. Вот нажми, пожалуйста, стать. Я, присо... я, присо... я присоединилась к вам все, мы теперь с вами вдвоем. Вот, мы с вами. Вот. Видите, мы с вами ведем прямой эфир. В сегодня мы проводим прямой эфир с, с нашей слушанницей Куликовой Мариной, которая проходит индивидуальное обучение. И у нас сегодня тема ⁇ выход в прямой эфир в социальной сети Instagram. Марина, расскажите немного о себе. <смех> да, да, привет, привет. У нас немножко посторонние звуки, вы не обращаете внимания у нас, потому что идет учеба, <смех> и у нас работает <смех> и, и компьютер, и, и, и смартфон. Итак, Марина, расскажите немного о себе и о той школе, в которой вы учитесь. Слово вам, пожалуйста. Я зовут Марина Кузькова. Я живу в прекраснейшем городе Новосибирск. Новосибирск. Сейчас я прошу сильную онлайн школу. Все так. А, ну вообще я скажу, вот, я в восторге, потому что такого обучения что я вот, ну, очень не сняла, Я тебя на руку, прям пошагово, пошагово, вот каждую, каждую тему, прям вот настолько, что и все вопросы решаются, то есть вся, все наши, в общем, в зуме, и мы можем друг у друга там, э, как, запись экрана, да, и все пошагово, вот прям задавать вопросы, получать ответы. Я вот прям безумно счастлива, что я попала в такую школу, мастерская аутбека. вот сейчас я получаю очень ну, вот вот старую, я просто прям радуюсь. Мне безумно нравится заниматься всем всем и меня очень-очень не спускают. Ну, да. Спасибо вам за приятные слова. Она, да, вот, вам, Геннадий, спасибо. Потому что для, для учителя это благодарность ученика, это всегда э, самая большая награда. Конечно. Вот. И скажите, Марина, а вы впервые в прямом эфире в Инстаграме? Да, в Инстаграме я никогда не выходила, я даже не знала, куда, какую кнопочку нажать. Спасибо, что вы меня теперь научили, я буду стараться, не подведу вас. Мой учитель, я приму это с удовольствием, я приму это с удовольствием, буду пользоваться этим. Ну вот, это уже хорошо. То есть у вас сегодня дебют в Инстаграме, вы стали звездой эфира. Можете меня Поэтому я сам несколько лет назад тоже вот так же, случайно, нажав кнопку на прямой эфир и выскочил в эфир. Все удивились. Но он был не запланирован, это было стихийно вот так вот. Но тоже вот так же, вот как и вы, первый раз так вот вышел. Так что вот так, смотри. Я думаю, для первого раза достаточно или нет? Как Вы считаете? Я думаю, достаточно. достаточно. Для первого для... Значит, тогда поблагодарим наших зрителей, что смотрели да. нас. Скажите спасибо. им спасибо. Да, спасибо большое всем кто присоединился к моему дебюту, посмотреть, познакомиться. Я очень рада вообще познакомиться Все, те, кто меня знает, кто не знает. Я очень-очень рада, что у меня это получилось. Я вышла в прямой эфир. Вот, видите, и я тоже рад, что у нас с вами получился прямой эфир, причем совместный такой. Мы его делаем экспромтом, потому что мы заранее не сделали сценарий этого прямого эфира. Вот. Вот. Поэтому у нас так вот все стихийно и получилось. Но главное, что получилось. Результат-то есть, правильно? А самое главное, что получилось. Ну, а теперь вы уже будете сами дальше двигаться. Знаете все, какие кнопочки нажимать, что делать. Да, теперь еще не подсказали, какие кнопочки нажимать. Но все равно, если что-то будут какие-то вопросы, я знаю, к кому обратиться. Ну, понятно, спасибо. Онлайн-школа, да, онлайн-школа. Всегда, всегда помогает, подсказывает, поддерживает. Я очень рада, что я э, участвую в вашей школе, обучаюсь и всему, знаете, знания вот, сейчас, все, что вы мне даёте, я прям в восторг, восторге. Это, То, это хорошо, много, это, это, очень радует, это очень радует, это очень что мы вам чем-то полезные оказались. Вот теперь наш прямой эфир. Он сейчас опубликуется, мы его увидим в ленте событий. Вот, видите, уже пополнили запрос. Я да, сейчас пойму. У вас мастерская успеха в прямом эфире. Вот, теперь, теперь, Марина, вы, вы у нас главная ведущая. Теперь я вас вижу, Геннадий. и рада вас. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Ты, э, Мина, вы, вы всегда здороваетесь. А звук на, на этом, на компьютере убавьте, Марина, и у вас не будет пища. Мы с вами сегодня побывали в эфире дважды. Да? Один был более-менее длинный, другой... Ну что, будем заканчивать? Понравилось сегодня? Да. Вообще здорово. Большое вам спасибо, Геннадий. Я попробовала сегодня себя, правда, без, так, без всяких подготовок. Ни на никак, ни, даже не причесана, это чистое добище. Ну, главное, чтобы попробовала. Ну, ладно, все, Марин, давайте будем завершать. Хорошо, Мы... да. Спасибо вам большое, Геннадий. Угу. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Пока.